оператор сидит, не там, где надо сидеть. Пусть там и сидит. Такой оператор. А вообще что что это за город? Подорожен, курортный город. Столица, наверное, княжества когда-то была. Город крутой, короче, вся Голландия от нашего города нам принадлежит. В общем, с этого города получается вот от Александр в Голландии правил, да? А Александр является, наверное, правнуком королевы, ну, королевы, да, которая тут рождена, как княгиня получается с этого города. То есть, короче, голландцы, как бы, вот тут, ну, очень часто тусуются, потому что это, как бы, ну, то место, куда они ездят поклоняться. Она, короче, у них такая знаменитая тетка это королева. В общем, комплекс недостроенный. Как бы получается вот это крыло, это конюшни бывшие. От этого вот это вот. И вот там вот, вот там это показано, то есть забор, да? То есть это как бы показано, что второе крыло должно было быть. Короче, денег не хватало, даже частями строили. Деньги поступили, в казну построили. Деньги поступили, построили. И там просто-напросто не успели достроить. Вот ту вот часть. Тут музей сейчас, короче, с этого города крепостной. Был крутым дядькой, архитектором. Архитект, архитект, Рауп. А его, вот, такой. вот он очень много чего построил крутого в Германии. А был крепостом, короче, у него нашли талант, отдали его учиться. Ну как, князь подумал, что он талантливый, да? То есть, и отдал его учиться. На самом деле, как скульптор крутой получился. Он построил то в Берлине был там. Ультр де Линде, улица называется. Там, эээ, кто он? Фридрих на коне, по-моему, извиняюсь. Алло, да, пап. Вот, а заходите, покажу дом крепостного сходим. Если быстренько сходить. Красиво, конечно. В общем, содержание стоит дорого. И поэтому как бы в определенной части князь живет сам. Остальная часть городу принадлежит и музей, ага. потому что финансово, ну, не содержать а? ну, да. вот. его. Тут эти стояли, да? Да. Постовые. Постовые. А ты видел тут бойницы? Видел бойницы? В две стороны. Караулка. Вот тут водой наполнялась. Ров, да. Чтобы вплавь перебирались. Говорят, революция была что-то 15 минут и все закончилась до да, революция? это вот это как охранные помещения где охрана стояла ну память, да, угу. Короче, для охраны домики охраны а вот подставка для мушкетов видишь как ну, для оружия как не ну, помнишь потому... да да да кино, смотрим старый резусом там плюх так стоят Хочешь вот пошла туалет снять Общественные. Туалет общественный? Да. Ну, пошли с ними. Общественные туалеты. туалеты. Хорошее место туалет. Надо показывать людям, что туалет может быть туалетом, не запахом ацетона. Где-то когда ты едешь долго, и потом Тоже. зайдя в туалет, туалет. ты просыпаешься. Смотри, да, человек. Как ты зашел? и все, спать больше не ходишь, Лучше любого кофе. Девочки. Тут а девочки. Мальчики. Тут то мальчики. Это просто общественный туалет, да? Ну да, для комплекса, к этому комплексу. То есть комплекс работает по какому-то периоду времени, вот открывает, закрывает, там надо прочитать. Соответственно, ну чисто открывать. Чистенько, мусора нет. тут мыло даже. Бычков нету, клевков нету. Ну а вода. Жаль, что это бумага вот на луже не и не Вот, ну идите дальше. Ага. <свист> <свист> <свист> Можно тебя попросить меня сфоткать? Ну пожалуйста. Вот тут на фоне вот там вот это. Камеру выключи. Почему? Я хочу, чтобы ты меня сфоткал. Это по центру. Ну по центру. Чтобы видно, вот тут зад был. Так встань центр. Сейчас когда подойдем, обратите внимание, как стекла играют. То есть стекла еще не могли делать ровные. Они как бы вот такие вот. Если сюда видишь, вот такие вот. Как, как играют. Кривые. Самые стекла. Не знаю, не знаю. Тут самое интересное, вот идет это как брендирование, да, брендинг вот эти все бренды. Короче, там, допустим, дичи из княжеского леса, мед из княжеского леса. Там, короче, там, ну, вот эти все овощи из княжеского леса и как, ну, продается хорошо. Если пойти по магазинам, прям, ну, пушенка может продаваться а с дичь, ну как княжеская. вот этим вот шифером, что я тебе рассказывал, покрытый то есть это камень, который, ну, как сказать а вот эти крыши? Да, да, это камень, его, как бы, рубят, ну, как не рубят, колят, да, получается, на пласты он разделяется да, потом разную форму, как бы, делают, ну, пластов этих, и вот обивают крыши тоже это фишка региональная, то есть, где, видать, этого камня было много из этого, ну, как делали этого, ну, понял, да, что я да, да, да, ну, да, я смотрю, он все крыши да. Ну, архитектура а, Вот и я... из крыши с этого что я рассказывал Шипер. камня стесненные да, да? ну короче он легко обрабатывается там есть знаешь как бы такая форма то есть любая форма получается как бы форма знаешь как что пусть женщина как пирожные делают только так же ну, как выдавливают камень то есть она вырубает как ну, края Когда, когда? корбах боится, корбах это ваш район да? это земель район. Ваш, ваш район? там смотри там тоже по, после этого упала вот, да, приват грунт Вербот Все это, как бы, сад их, да, и все закрыт. Закрыт, потому что после урагана повалило... Нет, не после Нет? урагана, это как приватная зона. Вот, да, как? Не, ну, приватная, но это же после урагана да, повалило. Да, повалило после урагана. Вот тут я, честно говоря, немного протезили. Тут, короче, библейская вся суть и военная такая. Это я даже читать, наверное, поллаты. Все эти плиты. А здесь что за окнами? Ну, за дверью? Я не знаю. Закрыто. А там что? что? библиотека. Тут. А вот там, за той дверью что? Дворцовая библиотека, Хофтнут дворовая библиотека. А это все библиотеки? Да. Ну, тут вот это крыло мое. Угу. Вот они реально собирают. Представляешь, какие деньги это? Допустим, когда люди... Как сказать? В Германии нет такого, что ты заработал денег, там и живешь там круто, как Алла Пугачева. Может, это ездит, но по телевизору не показывают. Человек этого достаточно денег, но он не может финансово это все, ну как содержать. Поэтому так, ну как городу отдано. То есть Получается, так, его и не его. Но все равно прикольно. Ну конечно, это же это самая культура, Поэтому. Получается, как бы музей людей такой, знаешь, ну как они жили, какая посуда у них была, и потом, как сказать, там. когда с турками воевали, как там шатер турецкий, оружие, как, там одному чуваку руку отрубили, какой у него протез был, короче, этот мундир, как ну в крови, вот как ну, как он раненый был. Ну интересно, награды всякие там, бриллиантами украшены, ну красиво. Короче, в общем, собрано то, что, как они делали. А даже большая, слушай, большая картина нарисована, такая большая картина, все эти родственники нарисованы, там так стоят. А ребенок один умер, и его все равно сказали, надо рисовать, чтобы он был. Хотя уже его не было в жизни, когда рисовали картину. Прикольно. В общем, короче, тут был батальон Вальдек, короче, ну как бы да, за батальон, вот табличка, с 1681 года по 1931 год. Потом на базе всего это была, короче, организована школа СС. И сейчас тут по музею таким всяким делам, я не был ни разу, поэтому сказать не могу. Карта, как Германия была разделена после Второй мировой войны, нарисована. Короче, школа СС была и там по фотографиям видно, что фюрер тут был. Вот это напротив здания, там у них кинотеатр был, короче. То есть, в общем, люди тусовались о капитально. Это раньше в центре стояло. Тут, ну вот, там я не знаю, видишь, история этому всему делу посвящена. Как Германия разделена была показана частями. Ну, в общем, краткая история. Вот третьего история, 3 октября 90 -го года, что произошло как, ну, объединение Германии. Вот. Как бы это маленькое этому посвящено. А это сам вход в музей. Он как-то по определенному времен времени работает. И посмотрим, там можно посмотреть. считаю что по по искусственному осеменению конкретно винклер ездит по всей германии они предлагают да и бакфас и карника они занимаются получается у них календарь есть ну полностью то есть как бы винты она сама не пчеловод она просто ну как и семинар, а семинар операторы. Да? операторы его, да. получается под них сперму все готовят они приезжают то есть доят пчел и семеняют там, да, то есть едут корниководом, там карники, сперма готова, едут бакфастникам, там бакфаста, ну, ну труднее вытянули. А э, считаю, что Маха, да, как бы он на дому работает, и Брауза также, а, и причем они же по Европе вообще ездят, только по Германии, то есть там они реально, как бы, ну, гоняют. Как бы это востребована такая профессия, конкретно Брауза, допустим, и Винклер сравнить, других я как бы не знаю, то есть. Маха на дому, при этом он сперму как бы еще не продают по программам. Допустим, в Голландию отправляют, в Швецию, в Австрию, везде. То есть, куда этот заказ спермы идет, да? Вот. Потом Хирхайн да, осеменяет. И плюс еще есть маленькие как бы конторки, или как их назвать, я не знаю. Ну, пчеловоды, да, которые тоже осеменяют, с кем то можно договориться. Как бы проблем со осеменением нету. Вообще, как бы... Я не вижу, какая проблема может быть там, когда говорят, там это, это, это, если работать, как бы и всем заниматься, можно все сохранить и можно ну, все делать. Вот Ваня свидетель, много людей сказали, что мне больше бакфа нравится, но я занимаюсь параллельной карникой. Потому что те, кто хобби, пчелы в Германии, у них есть спрос на карник. Но я вот могу сказать, вот по мне, да, конкретно, смотри. У меня же не было, у меня карники. Мы начали с карники заниматься, да, пчелами. Потом проблема началась под солнечным, и Юра буржуй говорит, ну, буржуй, проще, да, сказать, так больше знаю. Он меня попросил, да, найди, говорит, нет бакфаста, потому что там, говорят, не заливается туда-сюда. Ну, бакфаст тоже заливается. С хороший взятой бакфаст заливается. Вот. То есть я, получается, я вообще как бы не был знаком с бакфастом. Я ему нашел бакфаста, получается, мы репродуктировали его и сделали этот тон. Ты скажи, его. Сделали искусственное осеменение, все отправили Юри, себе оставили, какую-то часть там продали, ну, не, я уже не помню, это было много лет назад. В общем, как бы я оставил пчелы, ко мне приехал Александр Шумп, короче, Салтая, Приехал в гости, я говорю, поехали, пчелки, я покажу. Вот. Реально, что было, это Б-82 была отрубка, это открываш улик, короче, пчелы есть, но их не слышно, короче, вообще, как бы, ну, и масса такая, как бы, вот, мне вот это, по мне, похвасте, нравится, что их всегда много, что они спокойные, не роятся. И как бы вот, вот эти все ну, как, характеристики, да, как бы по меду там, ну, бакфас может на 300 килограмма на 7 кг, больше принес, как бы это, ну, такое показать. Но эти, как бы плюс вот эти килограммы на объеме они тоже выигрывают, да, то есть когда семей много. Но главный показатель это заключается в том, что тебе меньше работать надо. То есть ты, получается, зарабатываешь столько же, но у тебя, ну, как бы головных более меньше, чем, допустим, с Скарлет проблема это именно то, что слабость, да, семей. Вот Извините, вот. Не зарабатываешь, много времени да, время. А Трудозатраты. Ты зарабатываешь чуть-чуть больше, но ну, как бы затраты меньше. Вот. Не знаю, мне нравится. У нас регион такой, у нас да? ну вот Сейчас я наблюдаю, то есть, ну, то есть, перспектива. Получается, в Германии, конкретности про Германию говорят, все старые, а старики они все более консер... консервативные. То есть. Они не видели ни разу бакфаста, но слышали, что плохо. То есть, понимаешь, как бы. Ну, вот, Слышать это же лучше, чем видеть. Вот, ну я не спорю ни с кем. Мне как бы безразлично. Я считаю, что как бы со временем оно все выйдет, да. Кто прав, кто виноват, это все покажется. Но как бы много людей, которые вот в данный момент они, ну как бы берут, да, бак пробуют туда-сюда, нравится, потом спрашивают. Даже не у меня так просто, ты же разговариваешь, когда некоторые люди вообще скрывают, что у них бакфаст есть. Как бы, Знаешь, как бы стыдятся, боятся сказать, потому что их не соседи начнут там, вот эти говорят, о о бахмас или еще что-то. Как бы не то, что боясь чего-то, а просто как бы, ну, меньше базарить с этими людьми, так сказать. А так, мы сами, как бы, у меня большая часть карники, потому что, как бы, регион карниководов и продажи карники, семей именно. Вот мы как бы разделились по деревням, я зимую вместе, потом рассортирован точки, все. Как бы так. Мне, честно сказать, мне вообще пофиг, какие пчелы будут другие пчелы хорошие могут других пчел держать как бы я не гонюсь ни зачем-то мне пофигу как сказать но во-первых цель пасеки самой ну мое отличное мнение цель пасеки или ты допустим для души держишь пчел да или ты работаешь на это. все равно когда человек держит уже больше того чтобы для себя покушать и родственникам дать это уже ну зарабатывание денег идет любой человек будет стремиться заработать быстрее и больше и, и меньше работать чтобы заработать это мое мнение, как бы я вот на этом основываюсь.